Снимаю для истории русский мир. Сейчас покажу семейство свое. Ладно, камера не поворачивается. Вот семейство. Фу, бабахает сейчас. Если получится, заснимем бабахины. Фу. Бежали со всех ног на всех порах. В квартире мы баба да, ну я чуть-чуть попробую приподняться, чтобы Бабахин не слышно. Вот это бабахинге это русский мир. Нормально, да? Спасают нас, блядь. С сплошняком сыпет, блядь, по пару минут. Ну, это чуть подальше. Тут только, что, блядь, поближе срывалось. Ох, и шумная хуйня. О, боже. Ну, вот такие дела. Все, продолжаем наблюдать. Такая войнуха идет. Саня? Да, да, сейчас я слышу. Вот потолок подвалчики начал сыпаться, сейчас буду забивать, чуть-чуть поснимаю для истории. Русский мир. Так. Надеюсь слышно. Выйти показать не могу, сыпется. Но я думаю, слышно хорошо, что это. Рядышком, рядышком сработали уже у соседей. Сирены на машинах. Трясется земля очень сильно. Сейчас нас освободят, блядь.